мосты, дорогие мои! Здесь читаю карты Тарос с любовью и для тебя. Сегодня тему общего расклада «Его фантазия у вас». Перед вами будет четыре варианта. Выбирайте один из них. Ну, если хотите, можно несколько. Первое, второе, третье и четвертое. Так, здравствуйте, кто у нас загадал первый вариант? Ну, давайте посмотрим, значит, «Его фантазия о вас». Тут у нас королева жезлов. Вешены восьмерка пентаклей восьмерка чаш двойка жезлов а, дорогие мои а помним сцену когда где-то в каком-то офисе до да, офисе он работает она приходит снимает пальто а там без всего а там в чем мать родила так вот я бы не сказала, что прям до такой степени фантазия но все-таки, чтобы вы как-то проявляли себя в каком-то качестве, в том, которому ему бы очень сильно бы хотелось, то, что вы были бы активной, жизненной, сексуальной женщиной, вам расхитительницы, расхитительницей, гробницы гробницей всех дел. Поэтому, Поэтому здесь именно чисто... Ваша какая-то инициатива человека фантазировал, возможно, что вы что-то предлагаете, что вы такая подходите, предлагаете Васютка. Ну пора, пора Васютка уже бегу. Вот, но здесь, соответственно, вы под собой подразумеваете пышущую сексуальную женщину, которая не особо там кого-то наказывает, а именно а, возбуждает, именно подтягивает. Потому что такие королева жезлов, они такие, они возбудители, они интригу, интригу, интриганки такие. Поэтому здесь может также располагаться, также у нас повешенность с восьмеркой, что вы можете как-то сподвигнуть мужчину на какие-либо действия, но чтобы при этом это как-то для него было какой-то эмоциональным потрясением. Дорогие дамы, если что, также, возможно, здесь и фантазии о каком-то чем-то нестандартном для человека, но, возможно, свойственно этому человеку. Смотрите, фантазия может быть связана даже в плюс, в эротическом смысле, с тем, чем он связан. Uh, ладно, хорошо, каната ходит, окей, okay. uh, хочет, чтобы, возможно, да, его связали, но это вообще-то вот такой пример из головы, uh, такой-то человек, uh, который связан с какой-то определенным видом профессии, либо определенным знание о каком-либо предмете, он хочет, чтобы вы продемонстрировали. Ну, допустим, ну, не знаю, это для кого-то, канатоходцы, это вот кто связать, значит. Если человек полицейский, да, то полицейская сыграет, да, либо как-то оштрафовать. Но здесь даже в таком контексте, то есть с чем человек по восьмерке пентаклей знаком. То есть что у него с проводами имеет дело? значит что-то с проводами, значит что-то надо сделать, при этом а, то, что я сказала в начале. <смех> Поэтому, но здесь что-то, что, -то, что -то, под, фантазия, которая подразумевает, что вы что-то делаете, что вы врываетесь, возможно, в его какое-то пространство, что вы подталкиваете на определенное действие, что вы вызываете некоторой своей сексуальностью, некоторую смуту в нем. вот как, вот, знаешь, застала врасплох. Я такая шалунья и застала врасплох Но вот здесь вот какое-то такое ощущение момента, фантазии у человека Но э, фантазии могут быть связаны с тем, чем он занимается, либо где он работает, если что М -м -м -м -м. Работает с бумагами, да? Ксерокс, дорогие мои! Попа, ксерокс и все дела Ладно, все. Поэтому если а, в таком, немного 18+, плюс, соответственно, вот какой-то такой момент. Но, но я бы здесь только 18+, плюс бы сказала. <связывая> Другого, как именно, чтобы ты ворвалась да, в жизнь, чтобы ты там ворвалась, чтобы ты проявилась, чтобы ты... Э, это вот какой-то такой момент э, фантазии, чтобы внесла свою смуту. Вот, если что, дорогие дамы, если у вас там брак очень там да долгий и тому подобное, чтобы ты, возможно, проявляла какие-то такие жизненно важные качества активности по отношению к мужчине в этом плане, чтобы взяла все в свои руки, предложила. И тому подобное. Возможно, какого-то предложения также от человек может хотеть от вас, но на это, я бы сказал, не особо рассчитывает. Поэтому его фантазии больше связаны с вашей активностью, возможно, также с сексуальностью, возможно, с застанием врасплох. Поэтому, вот, короче, как-то. Так, спасибо, спасибо. Ну, в принципе, если как-то, допустим, повзаимодействовать, возможно, у кого-то повзаимодействовать вместе в каком-то вопросе. Тоже может быть появляться фантазией. Наверное, это для тех, кто, у кого что-то далеко. Поэтому, ну, это, наверное, для таких людей. Но здесь все таки какое-то некоторое врывание, что вы главная героиня этой всей фантазии. То есть не он владыка, да, там всех морей, всех царств, как, наверное, в следующих вариантах будет, а как вы владыка, не владыка, а... Как вы, активная жизненная женщина, которая вот все держит в своих, так скажем, руках при этом. Вот, спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант? Ну, давайте посмотрим его фантазии о вас. Долго думал. Очень даже долго. Все уже успели заскучать. Ну, я бы сказала, что здесь человек. Человек бы очень бы сильно хотел определенных вещей касаемо вас, возможно, что-то предоставить, что-то подарить. Я не исключаю даже моментами подарки, написать. У кого-то написать кто-то хочет. Но давайте так уж я не буду относить это ко всем. То есть какого-то некоторого проявления у кого-то в фантазиях это может проигрываться. Но также здесь фантазия больше основана у мужчин на то, чтобы что-то сделать э, с э, элементом фантазии, то есть вами, Вместе, возможно, как-то предоставить, не знаю, уплыть на остров и, и, и драться с друг другом, да, как в, этом, как в одном из фильмов. Но здесь именно какое-то некоторое движение куда-то туда, куда недоступно, куда человеку очень сильно хочется. Возможно, также фантазия может быть связана, если человек о чем то говорил, что ему что-то недоступно. Это тоже может фантазия, кстати, говорить, э, ну, в элементах фантазии это может проигрываться, то есть э, то, что он бы хотел, но сейчас это недоступно, По э, поэтому, в принципе, он может как-то на основе э, таких изречений, он может и фантазировать. Поэтому это может быть как уплыть на океаны подальше ото всех, и чтобы никто не видел, возможно сделать что-то эгоистическое по отношению к вам. Я не исключаю, если слишком в каком-то непонятном таком элементе, что-то эгоистичное, что давно хотелось. Но здесь может такое, кстати, проигрываться именно с пятеркой, с пажом, и с Рыцарем, и с Тройкой Жезлов. То есть, что давно хотелось... Прям очень-очень сильно, вне зависимости от того, хочется ли вам сделать что-то. От, от самого непонятного э, до самого развратного. Поэтому, ну, здесь, здесь ну, знаете, жонглер некоторых обстоятельств, и, соответственно, ну, не чтобы вы плясали под дудку... Но если, если он пряшет под вашу дудку, то, возможно, логично, что хочет и наоборот. Поэтому вот здесь немного эгоизма человек хочет как-то в своем сне. Он эгоистичный человек, он делает он вольный. Он это, я так понимаю, и сам понимает. Ну при этом фантазия, это вообще такая штука, которую все делаешь, что хочешь. Но здесь именно эгоизм, возможно, с перегибом определенных палок и отхождение от каких-то определенных норм его жизни. Ну, то есть его фантазии — это не, не особо нормальная фантазия, которая, возможно, может воплотиться. То есть это, возможно, связано с фэнтезией, с определенными событиями, которые ну, совсем не особо реальны в этом мире. Поэтому это можно сказать, я не думаю, что это у всех, но возможно у многих молодых людей может отыграться, то есть что-то нереальное, но это хочется человеку, это хочется это воплотить. Поэтому, возможно, фантазии не совсем, да, там какие-то простые, а с каким-то изощрением отхождения от всяких норм моралей и этикета у кого-то, ну вообще беспредел у кого-то вообще полный в голове по поводу вас и, соответственно, где сам человек немного такое ощущение некоторого владыки вот здесь также может быть. Вот. Но у кого-то наоборот, мил, милый, тихий и тому подобное. Но здесь, здесь, не здесь как будто во сне не важно, что кто, а важно, как и где. Поэтому, возможно, это где-то в каком-то определенном месте, по мнению человека, что-то происходит. То есть здесь важен элемент игры, возможно, какой-то фэнтези фантазирует. Но это что-то, мне кажется, больше нереально, отходящее от норм, а то, что что-то его, чем он увлекается, как он смотрит на жизнь, посмотрите, это может быть связано с какими-то такими вещами. Но, дорогие дамы, человек хочет то, возможно, то, чего вы боитесь сами для себя. То есть фантазирует на какие-то темы, которые страшно вам. Это тоже, кстати, тут тоже такое есть. Поэтому, либо те, которые вы как-то вот эти темы, как-то остерегаетесь этих тем каких-то определенных, также на эту тему может человек и фантазировать о чем-то запретном. Запретный плод сладок. И как раз-таки этот вариант фантазирует о этом поэтому если это вы соответственно возможно да там какой-то запретный плод то возможно фантазии также включают, что вас но а, при этом человек больше, фа, больше фантазирует на основе то что он главный герой а, во, все, во всех вещах то есть там у первого была определенная да вот здесь главный герой а здесь фантазер Прямо реально чисто воды фантазер, ну, здесь вот какой-то такой человек. Поэтому, вот, короче, как-то так. Ну, то, что запретное может фантазировать, нереальное, о чем-то нереальном, отходящее от канонов и правил. Но что-то его лично, что затрагивает его. Возможно, это связано с какими-то играми, я не исключаю, с какими-то стилистиками, с какими-то мультиками также, я тоже не исключаю. Поэтому, вот, короче... Как-то так. Спасибо вам, то, что досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? Ну, давайте посмотрим. Его фантазия о вас. А, как можно сказать фантазия, правда? Тро... А, императрица, тройка жезлов, восьмерка жезлов, шестерка мечей. Дурак. А, дорогие мои, вот я прям могу сказать, что а, несколько таких фраз. Все-таки человек хочет а, не то, чтобы отправиться во что-то новое, а хочет встряски в своей жизни, хочет чего-то первобытного, хочет чего-то животного. Возможно, дорогие дамы, если у кого-то соединиться с природой Отойти от городских джунглей, жунг, это также фантазия может быть и об этом У кого-то а, может проиграться, отойти от норм, от моралей а, Тех устоев, по которому течет, плывет и делает человек Что-то сделать нестандартно. То есть его фантазии, это не то, чтобы что-то там сделать нестандартное нет его фантазии это больше даже не фантазия это больше ощущение желания сделать что-то иначе по новому по-другому то есть допустим также это может также означать какая-то некоторая фантазия что вы возможно как-то поменялись изменились в некоторой своей стезе форме у кого-то чтобы стали там моложе поактивнее у кого-то, чтобы как-то преобразились, возможно, чтобы вы как-то по-другому начали э, вести, к этому, вести себя с этим человеком. У кого-то фантазия, то есть поведение ваше, либо поведение, либо возраст здесь как-то меняется. Именно ваши, то есть ваши, в его фантазии. Поэтому здесь, возможно, человек хочет просто ограбить банку, возможно, да, фантазирует с вами ограбление банка, да. Но здесь как-то вот именно отхождение, пойти на какой-то определенный для себя риск. То есть вот здесь какие-то фантазии могут проигрываться, не запретно а отойти от всего того, что присутствует в жизни, прислушаться к своим... Вот, вот здесь как вот выпустить свое внутреннее животное на самом деле. И вот здесь фантазия, не знаю, как проецирует себя животным, хомячком и зайчиком, да? Ну нет, здесь больше отхождения от всего того, что присутствует в жизни, отхождение туда, где... Нету никаких рамок, нету никаких запретов. Ну, то есть, у него фантазия такие свободная. То есть, есть фантазии, которые, да, там, предыдущих, у которых какие-то определенные условия, да, и чтобы вот это что-то было. А здесь фантазия свободная. Поэтому эта фантазия может быть просто вы там где-то, не знаю, на горе, на природе, и что-то вы там рассматриваете рассвет и все такое. Вот здесь а, а, а, немножко фантазия, они немного свободнее. Раскову не чем даже у другого варианта, но все же здесь какое-то некоторое изменение, отхождение от моралей, возможно там переезды всякие, возможно также переходы по новому жить, по новому идти по жизни. Фантазия тоже может включать какие-то элементы пути во что-то новое, то есть, не знаю, новый дом хочет там с вами, не с вами. новый у вас, да, какую-то обновленную, так скажем, молоденькую, а, возможно, какую-то юную из вас красотку, принцессу, да, в фантазиях делает. Поэтому вот здесь немного вот какая-то фантазия больше основана на новом, на отхожде... от... отхождении от того, что у него присутствует постоянно в жизни. Поэтому я не думаю, что здесь какие-то замашки э, с фантазиями. Вот у, Не здесь, не у этого варианта. Но здесь может очень присутствовать много желания. К своим фантазиям, то есть вот к, к этому тому, что он проецирует в своей голове, будь то это новый дом, новая машина, новая квартира, отдых, вид отдыха с вами, будь то вы в каком-то другом стиле, в другом облике, с другим поведением, то есть вот здесь вот какой-то такой размах пера у нас у человека в фантазиях о а вас, что-то новое с вами, я могла бы сказать раз у нас о а вас, значит с вами, Соответственно, что-то по-новому по начать отношения да, с вами. Возможно, даже и вплоть до такого некоторого события. Поэтому я бы сказала больше. Так, Возможно, человек хочется на что-то рискнуть, на что-то рисковое также пойти для себя. Но я бы здесь не сказала... Да, здесь фантазия присутствует, но это больше ощущение желания, нежели... Mm, такая вот прям фантазия-фантазия. Поэтому я бы сказала больше как-то так. Спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый вариант. Ну, давайте посмотрим его фантазия о а вас. Дорогие дамы, дорогие мужчины, фантазия о вас здесь полностью противоположная. Его реалям, которое находится, соответственно, где он бродит. Ну, грубо говоря, давайте так: человек занимается чисто бумагами, да, и, в принципе, ведет неактивный образ жизни, а спокойно, размеренно, умеренный, может фантазировать, что он герой, спасает весь мир и, и, и разбивает все на своем кругу. Поэтому вот здесь большая фантазия связана с противоположным тому, что происходит в жизни человека. Если он связан где-либо, по куда-либо, то он может фантазировать о том, что он свободен. Поэтому здесь можно также предполагать динамическое разворот каких-то фантазий, то есть момент динамизма. Здесь могут кто-то проецирует то, что он Джеймс Бонда. Кого-то, кто-то, кого-то спасает, от него зависит весь мир. Па-бах-ба-бах. То есть вот здесь больше, я сказала, фантазии идет с ощущениями эм, какого-то экшена и динамизма. Вот. С вами, если вот с вами, потому что я бы сказала, кто-то здесь фантазирует и отдельно от всех. Я больше бы так сказала. То здесь человека, да, возможно, ну хоть ты тресни. Это вот, вот тот, тот, тот элемент, где вот вопрос его фантазия вас. Это сложно, именно фантазия о вас, здесь фантазия о себе больше, фантазия о том, что о его какой-то жизни, фантазия о том, что у него присутствует. А ну, о вас, это правда, здесь очень максимально сложно сказать. А здесь фантазия кто-то может отсутствовать, если что. Фантазии могут быть от самых таких невинных до самых глобальных от разрыва до вся всякого такого бунтарства. Потому что здесь все-таки ощущение бунтарства, ощущение против всех, что я там самый богатый, И вот как фантазия, да. А чтобы она стояла, а я проехал на своей машине, чтобы она смотрела на меня, какой я крутой. Здесь также и в таком каком-то некотором контексте может идти речь. Здесь, возможно, огорошить вас, как-то ошеломить в какой-то степени. Фантазия, возможно, для вас также может э, проигрываться, как ошеломляющая. То есть, да, если здесь закостенелый, да, человек, который постоянно-постоянно в браке возле-возле своей дамы, а кто-то здесь супергерой, что он всех спасает, а что он вообще один, одинешенький, ему никого никто не надо. Вот здесь фантазия вплоть до такого контекста может идти. Если в негативе, то может быть проигрывается как и в негативе разрыв всяких шаблонов и ситуаций, то что с ним и происходит. То есть фантазирует о разрыве, фантазирует о том, чтобы все вот как-то сломать, да, разрушить, как Халк. Это тоже мог, может, кстати, проигрываться. Я не думаю, что у всех тут у вариантов кто-то хочет развестись. Нет, но ну как-то порвать с тем, что у него происходит, либо как-то его вот как-то держит в каком-то страхе. Это то же самое, когда вы видите, не знаю, вы видели фильмы, где человек вот человек значит фантазирует, а Проходит сцена, на него накидываются Допустим, на этого человека подо... Подчиненные, либо наоборот начальник Он ему что-то что-то говорит А потом проигрывается тому, что он в ну, Хлебало прям дается сеть дыре Вот этому начальнику И потом хопа, а это всего лишь фантазия Вот примерно то же самое, дорогие дамы, если вы вот как-то пилите мужика, здесь вот реально может проигрываться, ну не совсем хлебало, но что-то такое, чтобы все это прекратить, то тоже может проигрываться, то есть какие-то такие кратковременные фантазии, чтобы было бы иначе. Но здесь также может проигрываться у людей, да, там, в перерывах, в работах. А ты чё ворон считаешь? Он там уже фантазировал, что, в принципе, а она уже и в таком развороте, и переплете. Поэтому, дорогие мои, здесь от самого такого экспрессивного, такого динамического, до самого вот, вот совсем мимолетного, да. Поэтому даже фантазии могут быть, я так понимаю, какого-то кратковременной. То есть, опа, нафантазировал и пошел дальше. Нафантазировал, ага, вот она там проходит, да, в мини-юбке, и нафантазировал, что она Даже вплоть до такого, дорогие мои, здесь может проигрываться именно вот этого варианта. То есть какие-то краткосрочные, но при этом, которые большое под собой имеют динамику, восторг, страхи, вот, какой-то такой момент, как, как ребенок, который видит лаву. <смех> Игра лава. Если вы знаете, лавы, надо встать на это. Соответственно, какое-то повыше пола, на что-то повыше пола. Поэтому вот здесь, вот какая-то экспрессия, динамизм. Если вы пилите, вы знаете, да, что хочется как-то срулить, как-то не нравится человеку, мужчину может представлять совсем другое, да. Поэтому, если что, здесь. Но здесь разрыв, то есть разрыв шаблонов. Если вы, соответственно, не знаю, с ним в паре, либо, нет, давайте, если вы с ним там дружите, то вас, не знаю, представлять голый, на, на... в конечном итоге видеть, что он, там такой крутой, у него такие крутые очки, которые у вас видят полностью обнаженный. То есть, да, даже в таком контексте, но ну, это что-то вот такое сверх-сверхординарное, особо нереальное, и какая-то прям вот вот... Вот какие-то, да, иллюзии, да, типа. Но ну, я бы не сказала совсем уж иллюзии, но какой-то динамизм здесь может проигрываться. Разрыв шаблонов вот этих вот всяких, которые его сковывают, которые ему не нравятся, которые бы он хотел, бы, чтобы было иначе. То есть вот здесь вот фантазия больше играет, чтобы жизнь человека, возможно, складывалась иначе. Это может быть кратковременные фантазии, какие я и сказала, возможно, какие-то фантазии, допустим, вы по, по разные стороны, на реке, чтобы вы плыли в одной реке, да, вместе. Также, я бы сказала, может, кстати, проигрываться, если в, в контексте, то есть разрыв, это имеется в виду не подтверждение ваших реалий, что вы плывете так, а что, возможно, там, не знаю, вместе наоборот, либо далеко, либо близко. Вот я бы сказала, больше так, какая-то такая фантазия, которая подразумевает себя. Как раз таки какую-то невозможность от слова совсем не здесь и не сейчас. Поэтому вот какая-то такая фантазия фантазер здесь у нас, соответственно, присутствует. Поэтому спасибо вам то, что вы были на раскладе, посмотрели его. Спасибо большое моим дорогим спонсорам за их поддержку. И вам спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала всеми способами, а также подпиской. Поэтому спасибо вам. Я желаю вам всего самого наилучшего. Ваши читающие, это Рост Любовь и для тебя. Пока-пока.